Верин Иглесиас Арт представляет Романтический дуэт звезд мировой оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов Впервые в Большом театре Беларуси 25 октября Не пропустите!